I think the girls with their nails Всем здарова, ребят. Ну что, на Тайване сегодня как-то странно, очень неожиданно обновление. И сейчас мы посмотрим, что интересного добавили. А, почитаем, переведем. В общем, такая вот новая заставочка. Интересная тема. Питомец и два героя. Атакицуны, по-моему, было, если я не ошибаюсь. А... Обновление скучное, обычное. Все как всегда. Вы скажете, два героя, да, два героя добавили. Питомец, да, супер-питомец. Так, окей, поехали, посмотрим на этих героев. У кого, кстати, есть, будет. Вот так вот они выглядят. А, смотрим сразу, какой донатный. Вот этот вот герой донатный, я так и говорил. Этот герой бездонатный. А, вот так вот. То есть два таких вот у нас героя. ч по статам? Танк. Это среднячок. У этого дамага, кстати, нормально. 5-400. Скорость атаки 1.2. Не очень. 1 шестьдесят 168 ну в общем два героя а, чё по описанию поехали посмотрим а, что у нас по описанию по героям буйный метатель ну скорее всего он так не так будет называться это в телеграм канале ребята уже перевели я еще не занимался этим каждый так это не он давайте его сейчас найдем вот он так вот он, он будет выглядеть на эволюции Каждую секунду наносит 860 урона 5 противникам И 20% превращает в лечение только для самого себя В то же время снижает вероятность попадания в цель на 21% То есть дебафер Когда герой умирает, наносит 1000 урона всем вражеским героям Вокруг него имеет встроенное ограничение по урону А также воскрешает самого себя Неплохо, вероятность воскрешения 66% после здоровья будет 60 так а сколько у него ограничения что то не видно какое ограничение не вижу я тут строчки с ограничением встроено ограничение по урону а может просто ограничение в полтора раза меньше дамага это имеется ввиду сейчас посмотрим скилл 22% это восстановление. Хрен его знает, не видно. Скорее всего, вот это. Ну, ну не так уж и много. Второй герой, мастер теней. а Вот это вот он. Что он делает? Герой превопрещается в свою тень. В тени герой не получает никакого урона, не может передвигаться, не атакует своим навыком а также не использует навыки Других героев наносят общий урон 600 за каждые 0,5 секунд, урон распределяется на троих героев, каждая атака снимает 21 точную единицу энергии, уменьшает скорость движения и атаки на 46%. Эффект снижения скорости длится 2 секунды, а теневая форма 5. Такое себе. И к молчанию энергии бедствия все-таки игнорируется и все атаки игнорируют, тем самым превращают в лечение себя. Ну, не знаю, посмотрим, что тут интересного такого будет прям. Ну, опять же, это донатный герой. То есть, все как обычно, банально. А, добавили у нас новую чарку. Поехали, посмотрим, поищем новую чарку. Ну, честно скажу вот эти обновления нереально просто вымораживают уже а, так новая чарка молот да Что делает увеличивает шанс крит удара на x во время боя наносит крит урон вражеском игрой самым низким здоровьем чистого урона Ну не знаю дамажная чарка честно говоря они не особо прижились 565 560 процентов кулдаун 6 секунд кулдаун большой ну такое себе Шанс крит удара на 40% Крит урон вражескому герою с Самым низким здоровьем ну, Посмотрим Новый супер пэт Пятнянский лаос Во время атаки героя восстанавливает здоровье а, Любому союзному герою В течение следующих 10 секунд Он не восприимчив к оглушению Замораживанию и окаменению Хороший питомец Скорость энергии увеличивает скорость набора энергии. Вот это реально круто. А -а -а -а. Поехали посмотрим на этого супер. Питомца, сейчас посмотрю, что там по плюхам у нас. Что-то новое добавили или нет? Но, скорее всего, ничего не добавили нового, потому что они обновление как-то странно загрузили. Поэтому вряд ли что-то новое есть. Нифига нового нету. Поэтому мы сидим без плюх. А, так, супер питомец, супер, супер, Где тут мои, а вот они. Вот так вот он выглядит. В принципе интересный под честно скажу судя по описаниям реально интересный восстанавливает здоровье союзному герою а в течение следующих секунд он не восприимчив к оглушению замораживание окаменению то есть для некоторых героев это будет реально спасение плюс на уклон его нафигачит офигенная тема будет для фарма а, так два скина у нас есть два скина два скина два скина то ребята выбьет нового героя этого бездонатного пишите сделаю обзорчик в телегу либо в ВК? А, скины поехали чекнем скины в общем ни хрена, насколько я понял вот такие вот у них скины будут а, ни хрена они не пофиксили то, что должны были сделать. Но, по крайней мере, я пока что у себя нифига не увидел. По описаниям, то есть, оптимизированный титульный талант для обеспечения баланса игры. Поехали в титулы. Вот уменьшили у нас походу крит, крит дамаг, крит урон, насколько я понял. Или крит, крит сопротивления. Да, крит и крит-сопротивление. Функция перемотки на боссе. Но ну, вот это вот и лимит мощности гильдии увеличен. Лимит мощности гильдии. Не знаю, куда это они его приструнили. Поехали посмотрим, есть у нас босс. Босса у нас пока нету. Но сегодня, думаю, или завтра будет. И мы уже это увидим. Думаю, очень скоро посмотрим. А, ну, в принципе, это такое, знаете, то есть, чтобы не сидеть пару минут, в принципе, по полезная вещь. А, больше такого не знаю, ничего не увидел, все как обычно. То есть, стандартно штампуют одного без донатого. ну, куда эти герои уже вот применять? Вот их вот а, столько нафигачили, да, а, что я просто не знаю, вот, половина героев в алтаре просто, ну, бессмысленная. Нафига вот еще каждую обнову добавлять. Добавляют супер-питомцев, но нету столько возможностей, нету столько а, нормальных локаций. Вы сначала локации оптимизируйте, но они этого таки не сделали. А, ну, все как обычно, все как всегда по стандарту. Я надеюсь, там никакие прорывы не добавили дальше на героях. У меня здесь максимально не есть 30. Не, прорывы не добавили. Таланты сейчас еще чекну. В общем, ничего такого сверх, как обычно, серьезного, сверхъестественного нет. Ну, честно скажу, такое. Что у нас по плюхам? Ну, все то же самое, неинтересно. В общем, пишите, что вы думаете э, по поводу обновы. Обычная обнова, блядь, которая, ну, по сути... Нифига не поменяла. Ничего не изменилось. Там кидали и картинки по поводу новой локации. Но новая локация говно. Как бы они ее не делали, честно скажу, те плюхи, сидеть там убивать кучу времени тоже не, нету смысла никакого. В общем, такой вот обзорчик. Ставьте лайки, пишите комменты. И может, если кто-то выбьет, сделаю вам обзорчик еще сегодня. Обнова реально говняная, то есть ничего интересного, как бы мне, чтобы кардинально поменяла игру и вернула людей, не изменилось. Все, всем удачи, всем пока.